Доброй ночи, уважаемые зрители, если ее можно, конечно, назвать доброй. Невозможно оценивать в условиях гражданской войны, что наступление развивается успешно, потому что на этих территориях живут точно такие же наши люди. И только что разговаривал с товарищем из Мариуполя, Ну, те, кто не уехал и у них хватает мозгов, остаются дома. А многие пытаются покинуть сейчас город, и то, что происходит на выездах, ну, это тихий ужас, потому что камеры видеорегистраторов снимают, как нацики останавливают машины, тормозят легковушки, выволакивают пассажиров и расстреливают. Ну, невозможно я начинаю понимать YouTube, который рубит любые подобные видео. В Другим новостям на других направлениях. В Большой Белозерке уже появились z -танки. Как вы понимаете, здесь до энергодара и атомной электростанции рукой подать. Экс-мэр Мелитополя плачется. Все административные здания находятся под наблюдением охраны лиц, которые с нами на связь не выходили, не объясняли причины, но так и есть. Могу пояснить, что эти люди вообще-то много лет готовились к тому же, к тому, чтобы перехватить управление городами в тех местах, где местные власти с этим не справляются. И, естественно, с такими, как этот бывший мэр, им просто не о чем разговаривать. Колонна российской бронетехники уже находится под Николаевом, причем со всех сторон. Мэр Николаева сообщил, что русские танки прошли через город как нож сквозь масло. Не обошлось, естественно, без стрельбы. Она и сейчас продолжается в городе. Ну, в общем, пока наступающие войска демонстрируют нежелание брать под контроль крупные города, просто проходят их дальше и идут по своим делам, ну, фактически все дальше и дальше, отсекая восточную группировку, которая сейчас собирает манатки и пытается успеть хотя бы в Днепропетровск. На эти пополнения страшно надеется мэр Филатов, которому больше надеяться нечего, потому что это, если не помните, он говорил о том, что обещайте мразям все что угодно, а вешать будем потом. Ну, история повторяется, только теперь в обратную сторону, и если он не убежит, надеяться ему, в общем-то, не на что. От Харькова в сторону Луганска тоже продолжают идти Z-броня в колоссальных количествах после авиаудара по воинским частям и складам в Балаклее. Там пожары, идет стрельба и зачистка, колонны же основные идут дальше. Но в самом Харькове, честно говоря, не приведи Господи, пережить эту ночь, дай Бог, всем благополучно. На Салтовке сейчас залпами работают грады, причем явно не экономя боекомплект. С учетом того, что места расположения ВСУ не являются секретом, погоды хорошие, разведка работает. Желающих рассказать о том, где они находятся, тоже достаточно. Ну, в общем, честно говоря, не хотелось бы там оказаться. Ну, и местные жители, естественно, в панике, плачут. Я разговаривал с людьми, ну... Народ в шоке, потому что, ну, сами понимаете, люди такого никогда не видели даже в кино. Потому что такого ну, это современная война современные средства поражения. Под Черниговым страшный танковый бой сегодня днем был. Ну, на фото, видео, правда, присутствует один сгоревший танк, скорее всего, российский. Но, тем не менее, людям достаточно и такого. Дай бог, чтобы это, на этом война для них закончилась. Потому что под Чернигов на самом деле, идут бои, и город тоже берут как минимум в кольцо, а, скорее всего, тоже будут брать под контроль. В конечном итоге этим же все равно все закончится. уж понимаете, можно простоять день, два, три, но так или иначе русские войска все равно войдут в города. При этом мэр Чернигова просит горожан со своим оружием, разрешенным, то есть охотничьим оружием, выходить на защиту города. Могу себе представить, как сейчас сотни тысяч жителей Чернигова идут рыть окопы полного профиля со своими двустволками. Вообще никто не обратил внимания, что независимо от того, о каком городе идет речь или о каком населенном месте, никто не видит этих сотен тысяч миллионов людей, которые выходят на оборону города. Мы видим не невменяшек, мы видим желающих получить оружие, мы видим отдельные видео, которых появляется все много, больше и больше. Но это, собственно говоря, информационный шум. Когда на улице выходят миллионы, это совершенно другое дело. Когда составая страна огромная, это сразу видно. Вы где-нибудь видите здесь что-нибудь подобное? Вот я не вижу. Между тем, Бельгия поставит Украине 2000 пулеметов и 3800 тонн топлива для поддержания армии, сообщил тамошний премьер. Ну... Но... Надо добавить, что достанутся не разве что Галиции, потому что, например, в том же Киеве уже недостаток топлива ощущается, будет еще больше. То же самое относится и к группировкам ВСУ на восточной и Южной Украине. Но туда доставить что-либо, в том числе Словакия, обещают топливо. Но это пойдет топливо в Закарпатье, а там вообще воевать никто не будет. Дело в том, что Россия и Белоруссия остановили поставки топлива. Артерии транспортные перерезаны, и оставшиеся перерезаются или находятся под обстрелами. Поэтому сейчас действительно обороняющиеся войска будут испытывать недостаток и в боеприпасах, и в, особенно в топливе. Ну, а Словакия обещает авиационный керосин для камикадзе – Честно говоря, хотелось бы посмотреть на тех, кто сейчас собирается взлетать, откуда бы они ни было. Между тем, в Одессе СБУ уже сожла документы и исчезла в неизвестном направлении. По крайней мере, недосаженные документы оказались в руках местных журналистов, которые сейчас вовсю распространяют эти фотографии в социальных сетях. А в Луцке заготовили 4000 коктейлей Молотова, что символично заготовили их прямо в похоронном бюро. Ну, это разумно, по крайней мере, чтобы два раза не ложиться. Если уж взял коктейль Молотова в руки, то проще сразу в труну. Кстати, о коктейлях. Какой-то придурок в сумах бросил коктейль Молотова в проезжавшую колонну российских бензовозов. Даже попал. Ну, хорошо, что колонна не притормозила и проехала мимо, не обращая внимания на идиота. А если бы остановилась? Понимаете, это вот наглядный пример того, что такое... Граната в руках обезьяны, а здесь даже ну, даже говорить не хочу. И немножко из другой серии, но на самом деле об этом же цитата. По свисту уже все решено, процедура отключения российского агрессора от платежной системы началась, сообщил Зеленский. Ну, он, видимо, увлекся и забыл, что вообще-то в настоящих условиях он является главно-командующим проигрывающей армии, находящейся в глухой обороне, и ему надо не Телеграм-каналы и твиттеры читать о зарубежных новостях, обеспечивать оборону собственных остатков того, что ему еще подчиняется, чего он, видимо, не делает. Напомню, он верховный главнокомандующий. Ну, госсекретарь Блинкин тоже пытается поддержать Зеленского и сообщает, что в ближайшее время США выдадут Украине 350 миллионов долларов на военную помощь. Вы себе приблизительно представляете, куда они эти деньги будут направлять, что на эти деньги будут закупаться, когда, где и куда оно будет доставляться. Ну, вот я тоже не очень себе это хорошо представляю. Опять же, на Западной Украине, возможно, да, успеют. Может быть и нет. Вообще господин Байден и его команда, судя по всему, очень переоценили боеспособность своих халуев. Вы обратите внимание, я напомню, Байден все время говорил о том, что Россия начнет наступление на Украину, как только морозы схватят землю, для того, чтобы бронетехника могла проходить... По полям и не только по дорогам. Как видите, действия оказались прямо противоположные. Россия дождалась распутиться и пошла по дорогам. И ей практически не чинит препятствия. Она проходит туда, куда хочет. Естественно, с боями, с потерями. Но проходит. По крайней мере, Киев окружен. А вот как раз украинская техника, в том числе та, которая пытается сейчас уходить с Донбасса, не может воспользоваться занятыми российскими войсками дорогами, а по бездорожью она тоже пройти не может. Ай, какая незадача. Да, вот оказалось, что с погодой, вот как ни возьми, а русским все на руку. Да, и распутятся тоже. Ну и, наверное, последнее. То, что сейчас происходит в Киеве, я просмотрел десятки видео, это просто сумасшедший дом. Наступила темнота, хорошо видно, кто куда стреляет. Прямо возле освещенных Киевских проспектов, то есть, которые находятся под контролем ВСУ и местных властей, стоит бронетехника и стреляет в никуда. То есть из одного места в разные противоположные стороны стреляют КПВТ, крупнокалиберные пулеметы, пули которых, чтобы было понятно, пробивают стену в два кирпича. Нахрен! Вот. Помимо этого еще и стреляют 30-миллиметровые пушки БТРов четвертых. И точно так же в никуда. То есть они бьют не по каким-то целям на земле, они бьют в воздух, и не вверх, не по авиации. Они бьют именно так, чтобы эти патроны, которые летят на много километров, не теряя поражающие свойств, бьют в жилые дома. Сейчас в Киеве находиться лучше в полуподвалах, в метро или где-нибудь на подземных паркингах. Потому что то, что творят обороняющиеся вот эти украинские войска, необъяснимо ни с одной точки зрения, кроме одного. Нанести максимальное поражение собственному населению гражданскому. Потому что, ну, понимаете, кто еще может стрелять? что русские диверсанты привезли БТР, поставили его в центре Киева и безнаказанно хренячат вот так вот по 3-4 минуты, как говорят местные жители. Потом через перерыв снова, видимо, комплект пополнили и снова охренячат. Ребята, вот у меня нет слов. Видите, скоты. Чтобы не завершать на совершить, можно плохой ноте. В Северокрымском канале взорвали дамбу, которая перекрывала воду в Крым. Крымчанам, правда, от этого ни холодно, ни жарко. Здесь воды закуп, запасы, но ну, благодаря дождям на два года вперед. Ну, тем не менее, какая-никакая, а вроде бы хорошая новость. На этом все. Всего вам доброго. До новых встреч.